Переходим к рассмотрению повестки дня. Первый вопрос у нас о внесении изменений в Устав в Барабинском, Барановска Барановского района Сибирского области. Докладчик Назламанов Веникин. Уважаемые коллеги. Этот вопрос был рассмотрен на публичной слушании на общем комитете, на проверен где снимать с, с докладов. Теперь перейдем к вопросам. К вопросам. Вопросы. Вопросы. Пожалуйста, вопросы, коллеги. Нет вопросов. Сейчас, сейчас, сейчас дойдем до этого момента. Нет вопросов? Нет. Присаживайтесь. Желающие выступить, вот вы теперь свое предложение да. говорите. нам предложено русские изменения. Да. Тут есть один вопрос, который был обсуждался бурно на сессии Баранинского района, где мы выступали чтобы также этот вопрос исключить из повестки дня. Чтобы были выборы. Дело в том, что на сегодняшний день это еще раз обвиняет выборы. Разницы нет. 9 или 25. Для меня нет разницы. Выборы принадлежат жителям города и жителям Барабинского района. И жители должны избирать. Только население должно выбирать. Дело в том, что я разговаривал с депутатами Заксобрания. Кстати, у нас три депутата, и все трое проголосовали за вот это, норму представительства, чтобы делегировали. Все трое, три депутата из ну. Мне с двоими все ясно, это Титков и Терепа. понятно. Тирепов. Мне, мне непонятно, почему Евгений Эдуардович, он тоже отстаивал эту позицию, чтобы выборы были. Почему он проголосовал, мне непонятно. Вот Понимаете? Дело в том, что я разговаривал с депутатами законодательного собрания, и они объясняют это следующим образом, что мы не отменяем выборы. Мы вам даем на слушание, на сходе граждан и на сессии Совета депутатов. Дело в том, что они потом будут говорить в 2020 году, что это вы приняли, не мы. Мы вам дали, а вы решили. Все, и мы здесь ни при чем. Понимаете, ситуация будет выглядеть... Таким образом, что мы с вами отменяем эти выборы Барабинского района. Вот в чем суть. Там еще вопрос стоял относительно, когда мы спорили, да, доказывали, почему нужны выборы. Нас убеждали, что выборы нужны по одной причине. Что городские войдут туда, а жители села не войдут. Мы сидели, нас слушали. Я задал один вопрос. Тогда объясните, а почему Пильникова вы сегодня выставили городского? И в ответ тишина. Язык проглотил. Первое, что это Он тост создал. Да мало ли кто что создал. Мы сейчас говорим о том, что должны быть. Все должны идти на выборы. Вы мне доказываете обратное, что только жители села. Я с вами согласился. Местные, ради бога, пусть будут местные. Тогда зачем вы туда запихали Пильникова? Объясните. Объяснить никто не может. Артем, давайте по существу ну. вопрос. По существу я предлагаю исключить этот вопрос с повестки дня сегодняшнего. И голосовать за него отдельно. Ну. Исключить из этой повестки и голосовать за эту статью отдельно. Потому что я считаю, что население, еще раз хочу сказать, население должно, это право принадлежит населению. Мы сегодня, вообще население отодвинули, у нас на слушании никто не ходит. У нас на выборы люди перестают ходить. Мы одни выборы отменили, вторые, сейчас еще одни отменяем. Мы людей отдаляем. У нас люди участвуют в местном самоуправлении только через выборы, через публичные слушания, через ТОС. Но они не ходят никуда. Потому что мы их отодвигаем, отталкиваем от местного самоуправления, а потом говорим, почему у нас люди неактивны. Вот по этой причине, что мы одни выборы отменяем, теперь другие. Я еще раз повторяю, этот вопрос нужно рассматривать отдельно. И там посмотрим, Ваш кто за выбором. Да, да мое предложение исключить. Еще а вопрос ресурс? какой снять? принять изменений в устав? Да, да это... статью 21 исключить и голосовать за нее отдельно. Не все вместе. У нас же все вместе идет. Ну, вы сейчас да. по регламенту не сможете этого сделать. У нас прошло публичное слушание. Я Попробуем. понимаю, но я, мы предлагаем, можем... Вы голосовать, голосовать за весь документ, либо не голосовать. Вот, вот да. видите, у нас то же самое было в Барабинском районе. То же самое было. Все включили. Давайте мы с катастрофом доказ. Давайте отдельно, нет ни в какую. что нам мешает? Проголосовать за эти и потом в следующем отдельный вопрос. Посмотреть, кто за что проголосует. Это нужно вот нужно и все. слушали. Сейчас Вы уже подойдите. И... Сейчас он закончит, объясню, что... Да мне не надо объяснять, я предлагаю, мы можем советом депутатов внести этот вопрос отдельно. Нам никто не мешает этого сделать. Мы можем своим сейчас проголосовать за него, если все поддержат. Мы за него отдельно проголосуем. Статью 21 проголосовать отдельно. А мы, получается, всем блоком голосуем и все. Но так же нельзя. Это, этот вопрос вообще он существенный. Уже не первый раз тут ломаются копии. И в Барабинском районе, там, на сессии депутатов ломались копии. Та же самая картина. Мы там и кричали, и разговаривали, ничего, бесполезно, никто ничего не дал, не надо, нет, и все. Голосуем всем блоком за все вопросы. Но этот вопрос, я не против всех вот этих остальных вопросов, я их поддержу, но я против этого вопроса, и я хочу за него отдельно проголосовать. Что я за выборы. И считаю, что только население должно избирать депутатов Барабинского района, уважаемые коллеги. Спасибо. Еще желающие есть? Нет. Ну я поясню для всех депутатов что процедуры все соблюдены. Мы для чего проводим публично слушание, Чтобы на публичной слушание рассмотреть данный проект решения и в него внести, либо внести изменения, либо не вносить изменения. В частности, процедуры соблюдены. Мы его вынесли на, на сессию и должны утверждать, сейчас мы на сессии ничего не можем уже изменять. Артём. Я понял. Я понял, мы но мы можем отдельным блоком, за него нет, проголосовать. Не Почему мы не можем? можем? Мы голосуем за полностью за проект решения, все его став. Такой процедуру не предусмотрено? И скажу еще депутатам для сведений: все уже процедуры обсуждения по данному вопросу прошли давным давно. Они, если не изменять с весны шли и все лето. Сейчас мы приводим лишь. В соответствии, свой устав, в соответствии с законодательным, с областным законодательством и с уставом Барабинского района. Мы сейчас не можем. Если мы сейчас не примем эти изменения, у нас прокуратура сразу подаст протест. Мы сейчас приводим свой устав в соответствии со всеми, законодательства, со всеми законодательствами. А что законодательство По этому вопросу в законе там предусмотрены либо всенародные выборы, либо путем делегирования. Совет э, как бы совет депутатов района утвердил, что у нас будет формироваться Совет депутатов Бараминского района путем делегирования Два депутатов от сельских и 9 депутатов от городских. Полный Совет депутатов 31 депутат. Да. Хорошо, если сейчас наш Совет не принимает да, это. Прокуратура нараспадает протест, и мы опять должны принимать. Что? Дальше? А Пока, ты не ты ты ничего. Ничего. Пока не примем. Пока не Нет, но вопрос... Был что получается мы просто это, подписываемся и все, все. по что подписываемся а, да. по этому закону то есть У -у -у. я еще раз говорю мы сейчас приводим свой устав в соответствии с уставом мы мы за один вопрос можем отдельно предложить? нет не, не можем нет не может почему мы не можем мы у нас по регламенте прописано. А, да, никто не говорит, говорит, что мы сегодня не будем за него голосовать. по уставу прописано? Почему мы проводим публичные слушания? По бюджету города и по уставу. Мы для этого проводим публичные слушания, чтобы на это до этого все, все вопросы разрешить. Я знаю, почему проводится публичные слушания. Ну а что вы, за за вы Я же вам говорю, мы отдельно сейчас за него проголосуем. И ну, все. Не можем, ну нет, вот так не предусмотрено отдельно голосовать. Мы предоставим как уже проект решения. Я предлагаю прекратить к при и прийти к голосованию. Нет возражений. Ставим на голосование. У вас есть проект решения о внесении смене устава. Кто за то, чтобы внести, принять данный проект решения за основу, прошу голосовать. Кто за? Счет такой. Данный проект решения принимается две трети, 17 голосами. Кто за? за основу? За основу. Сергей Иванович, вы не голосуете? 15. 17. 17. Против? 1. 2 не голосуют, что ли? Воздержавшийся. Два. Два. Да. Кто за то, чтобы принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. Кто за? Сергей Иванович? Нет. Кто за? Руки поднимайте выше. Давайте выше, еще раз. 15. 15. То есть вы хотите, чтобы нас прокуратура подала протест, и мы заново все равно вернулись к этому вопросу. Сергей Викторович, давайте не будем давить. Что не будем? Я, Я не, не давлю. Артем Иванович, вы юрисов, Голосова... вы с вами все предназначены. Голосование состоялось. состоялось. Состоялось. Все. Хорошо, решение не принимается. Кто против? Один. Кто воздержался? За три. Сергей Иванович, Штырье. четыре. Коточек вопрос. Ну вот, раз, два, три, и закрывалось. Все, решение не принято.